Привет, товарищ! И сегодня не совсем обычный выпуск, так как на этот раз бомбит от вполне себе конкретных представителей власти держащих. И для начала замечу, что такое поведение возможно только при четкой уверенности в безнаказанности и при полном отрыве от тех, кого они якобы представляют, сидя в своих креслах. Да здравствует новое сословное общество и слава Марии Антуанетте с ее пироженками вместо хлеба. Эти замечательные люди с хорошими лицами прошлись по всем незащищенным слоям населения и под конец сплеснули из ушата в обыкновенного наемного работника. Начну с наших любимых бабушек и дедушек. Я б тебе про старину, ты бы мне про новизну. Вот депутат Волгоградской городской думы Гасан Набиев. За 2015 год на пару супругой заработал чуть меньше 30 миллионов рублей. Более свежей информации почему-то не нашлось. И еще также на пару супругой две квартиры. Одна площадью 130 квадратных метров, вторая 230 квадратных метров. Плюс земельный участок и недвижимости коммерческой больше, чем на 1000 квадратных метрах. Вот этот небествующий человек, чья мать наверняка не думает о том, как дожить до пенсии, сообщил, что пенсионеры, которые зарабатывают 8000 рублей, тунеядцы и алкоголики. Прямая цитата. Тунеядцы и алкаши, которые сами себя сделали малоимущими. Далее детки. Цветы жизни, что росли бы в чужих огородах, ведь за чужой огород своя голова не болит. Так, Беляева Ольга Алексеевна, вроде бы взрослая женщина, мать, за 2016 год заработавшая 1,3 миллиона рублей, это примерно 117 тысяч рублей в месяц, как и многие решила, что государство детям ничего не должно, и питание детей в школах также обязанность родителей. Прямая цитата. А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее, вот это уже вопрос родителей. Начнем с того, что как дитё у вас родится, это ваше дело. Как пойдет в садик, это тоже ваше дело. Как вы будете оплачивать квиточки, приходящие от государства за садик, как ни странно, тоже ваше дело. А потом начинается школа, учебники, форма. Учебники, кстати, государство тоже не обязано предоставлять детям. А вот когда речь заходит о защите себя любимых и своих интересах, вот тут уже совсем другое дело. И тут блещет во всем Бондарев Виктор, заработавший больше 13 миллиардов и живущий в квартире 154 квадратных метра. Остальное перечислять не буду. Так вот, этот мужчина возмущен тем, что мало желающих умереть за сохранность миллионов в кармане буржуев. Прямая цитата. Ребенок боится... Автомата. Ребенок не знает, что такое граната и как ее кидать. Разве это нормальное явление? Так и да, Виктор, это абсолютно нормальное явление. Дети не должны этого всего знать. Вам мало фотографий детских с Донбасса. Но вот отдельные сенаторы своими решениями волокут их в качестве пушечного мяса на поля сражений за интересы олигархов. Попрятав попутно своих мальчишей-плохишей по тихим уголкам, так, например, наш новый замгенпрокурора теперь по совместительству еще и взять Шойгу. А еще, конечно же, они будут защищать себя. И, конечно же, Вадима Белоусова, что взял взятку в размере 3 миллиардов рублей. Помните Васильеву? Какой скандал был на всю страну с закупками Минобра? Ну а теперь она честный предприниматель и управленец, безбедно живущий, на свободе. А вот теперь, если вернуться к теме, Госдума заблокировала закон о поддержке больных с сахарным диабетом. И инсулин теперь не жизненно важное лекарство. И выдаваться за счет государства не будет. Так депутат, голосовавший за непринятие этого закона Николай Герасименко, предоставляющий бесперебойно и регулярно свои декларации, за прошлый год заработал на пару с супругой 8,5 миллионов рублей. Правда, в 2012-м что-то пошло не так, и его заработок на пару супругой составил 15 миллионов рублей. Но потом он взял себя в руки и доход больше не превышал 9 миллионов рублей в год. Молодец, не правда ли? На инсулин должно хватить. Да и находится сей депутат в отличной физической форме. Так вот, дядя Коля предложил воспользоваться опытом друзей его из Госдумы. И о, это совсем не то, что вы подумали. И похудеть. То, что мы потребляем огромное количество углеводов, сахара и так далее, возникают признаки сахарного диабета. Но самое главное – лечение сахарного диабета не столько инсулин или другие препараты, а самое главное – снизить до нормы вес. Я знаю несколько депутатов нашей государственной думы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине. Похудели на 40 килограмм, на 30 килограмм, да, и перестали вообще пользоваться инсулином и другими препаратами. Поэтому, кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно заниматься собой. Итак, по детям, пенсионерам, больным мы уже прошлись. Остались матери-одиночки, да и малые имущие в целом. Давай рванем в деревню. да, в Нинка мы там не были. А ведь кипит и бурлит там не хуже, чем в Государственной Думе. В Псковской области, в деревне Томпсина живет 12-летняя девочка с мамой, переехавшая туда из Ленинграда. Так вот девочка это наделала, столько делов, что к ним приехал в гости репортер из «Медузы». А девочка-то всего-навсего письмо Путину написала и попросила модоблока и мини-трактор, чтобы маме после работы проще землю было обрабатывать. Путин, кстати, так и не ответил. А вот администрация Псковской области намерена предложить заключить социальный контракт матери-одиночки, которая работает санитаркой в деревне. «Воя односельчан или соседей по деревне, в этот раз мы опустим. Ведь чем ближе дно, тем больше улыбка, похожа на оскал». Порадовал, кстати, и задел даже до глубины души глава Сибирского района Леонид Курсенков. Прямая цитата. У нас в районе 19 тысяч населения. Из них такие семьи, примерно все в одинаковом состоянии. Оказать помощь каждому, купить трактор, мы по закону не имеем права. Да-да, товарищ, ты не ослышался. Я даже дважды прочитала. В глубинке народ выживает одинаково. Но буржуазное государство пишет законы для себя. И помогать никому не намерено. По закону не намерено. И, наконец, последние бюджетники. А ведь профессия учителя сегодня ниже профессии медиков. Да и медики, к слову, не на высшей ступени престижа находятся. Именно поэтому о них каждый раз чинуши вытирают свои замечательные ножки. В этот раз отличился руководитель администрации Чуваши Юрий Васильев. Прямая цитата. На самом деле есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату. Администрация, к слову, обвинила СМИ в искажении информации и выложила на своем сайте правильно отредактированную фразу. А вот об адекватной нагрузке и достойной зарплате спросите у Рудова. И сколько самому трудолюбивому, врачу, учителю нужно вкалывать для того, чтобы выйти на зарплату этого самого руководителя – Юрия Васильева, а закончить хочу обращением к Роскомнадзору. У меня нет цели оскорбить, унизить, подорвать доверие к власти. Вместо меня это сделали все вышеперечисленные, обличенные властью люди. И попасть под закон, видимо, должны они. Покритикуешь власть, попадаешь под закон об оскорблении власти. Похвалишь власть, попадаешь под закон о фейковых новостях. Пора менять сложившуюся ситуацию. Первое. Поделись этим видео. Пусть все твои друзья увидят, что буржуи потеряли берега. Второе. Мы точно знаем, чего хотим и как этого добиться. Ищи нас в сети ВКонтакте, Одноклассники. Наш сайт Ледокол.Орг. Заходи в Дискорд. Там мы ответим на все интересующие тебя вопросы. Все ссылки будут под видео в описании. Вступай в борьбу, товарищ. Будущее в наших руках.